Сегодня 22-й день спецоперации по освобождению Донбасса. И утро началось с того, что бойцы народной милиции ДНР сменили украинский флаг на республиканский триколор над администрацией Левобережного района Мариуполя. Это направление до сих пор остается самым напряженным. Наши защитники ведут бои уже в центре самого портового города. Также военные выбивают неонацистов батальона АЗОВ из мариупольской промзоны. Полная фронтовая сводка у моих коллег. В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города. А это кадры отработки военными силами ДНР по позициям украинских нацбатов. Они сильно окопались на территории завода «Азовсталь», площадь которого составляет почти 11 миллионов квадратных метров. Выбивают неонацистов из э, э, «Азовстали», это такой у них очень важный укрепрайонный опорный пункт, где сосредоточено большое количество живой силы и техники Там серьезные глубокие подземные коммуникации, огромный слой бетона, большая промзона, повторюсь, выбивать этих оттуда крайне Нелегко. Наши войска успевают не только давать отпор сильно укрепившемуся противнику, но и эвакуировать мирных жителей Мариуполя. Очень много взрослого населения, типа маленьких детей, которые остались там в подвалах, как бы приходится, как только мы заходим в подвал, приходится прям эвакуировать их насилием. Очень боятся уходить, запуганные. Прям заставляем уходить, потому что не хотят уходить из здания, боятся, что будут их преследовать. 12 дней в подвале под домом, но загорелись соседние дома. Мы сбежали в соседний садик, там прятались уже 10 дней, по-моему, сегодня. В том, все 10 дней, они не могли попасть. А вы как выбрались? А вот спасли Бойцы, помогли. вывезли на за БТР. Зашли, спросили, кто вы, погорельцы. Сейчас будет эвакуация. Подождали мне много. прошел арт обстрел. Потом подъехали ребята один раз, второй раз и всех вывезли. Спасибо им большое. Помимо эвакуации мирного населения, военные ДНР продолжают защищать территорию города. На кадрах бойцы народной милиции ДНР установили флаг над администрацией Левобережного района Мариуполя. Информация о военных успехах приходит и из Северного фронта. Так точечными ударами были уничтожены украинские радикалы в Краматорске Донецкой области и в Мерефе Харьковской области. Власти городов сообщили, что мирные жители не пострадали. Надежда Ландина, Панорама.